А вот если с последнего подниматься, с самого последнего, там девятый что десятый, ты поднимаешь вверх, там полная жопа, походу, будет. Сильные головные боли по всему телу и кровотечение из всех отверстий. Кровь вытекает из глаз, носа, рта и прочих дырок. Пример про плотоядных личинок. Самое лучшая и самая охуенное. Я их ненавижу! Опасное же существо в моей сегодняшней подборке это, конечно же, Рико. Но дырку в попе я толком не изучила. Эй, hey, всем привет, с вами Тимур Лайп и сегодня, сегодня, сегодня день, сегодняшний, ладно, uh, мы сегодня будем смотреть Урши Сузанова в бездне, короче, мы же смотрели с вами, что себя бездна представляет, я немножечко перемотал и посмотрел, что там будет, ну, не полностью, но так, на 11 секунд. Предполагаю, что вам это точно понравится. Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал. И, кстати, я сделал наконец-то кудряшки. Наконец-то. Ура, ура. Так что погнали смотреть. В данном видео я расскажу вам про ужасы аниме, в бездне. Просто мы смотрели угарную озвучку и прикол, а тут уже вот ре ре реалистично будет страшно. И немножко неприятно. Кто? Кто? Народные легенды рассказывают об ужасах и терроре, потрясших мир много лет назад. Древние сокровища — это просто легенды? Существуют ли драконы, о которых известно только из древних книг? Ты избранный, Нео. А нет, это из другой вселенной. А я говорю про Колуфантез. Блять, даже тут реклама на прекрасной истории. Честно говоря, я не смотрел, что себя представляет в данный момент наша бездна. Я не смог до нее добраться по... Своим техническим причинам, и из-за этого я чисто биографию бездны не знаю. Так что будем вместе с вами изучать. Мы про страшные моменты из замечательного аниме и манги, созданный в бездне. Сразу отмечу, что обсуждаемое произведение одно из моих самых любимых. Мало кто может погрузить тебя в замечательный сказочный мир, а потом в одно мгновение, двинув кувалды по роже, бросить в пучину ужаса и безнадежности. Созданный в бездне превосходно справляется с этой задачей. Для начала я кратенько расскажу вам Он еще руку сломал? предысторию. Лето за 1900 лет от происходящих в аниме манги событий, на одиноком островке в южных морях Биорска была обнаружена огромная пропасть с диаметром в 1000 метров. Глубина же ее точно превышала 20 тысяч метров. Но точные цифры пока еще неизвестны. Бездна делится на уровне, каждый со своими уникальными особенностями, артефактами и существами. И сейчас давайте перейдем к нашему первому ужасу, проклятию бездны. Зубы выпадают, было это... бы слишком просто, если бы можно было спуститься, набрать дорогого лута и быстренько подняться обратно. К сожалению, для любителей легкой добычи или отважных искателей, путешествие в бездну не обходится без последствий. Спуск в загадочную дыру дастся вам без особых проблем. По пути вас могут сожрать разные твари. Не заступитесь. Без всякого это, ну, всего-то там твари сожрут, всего-то там, блядь. Пойдете и переломаете себе все кости. Терпимо. А вот подъем из бездны, это, это я, я, жопа. Как только вы начнете движение вверх, вы в полной мере ощутите так называемое бремя подъема. По всей бездне распространяется некое силовое поле неизвестной природы. Человеческому глазу оно незаметно, а с каждым уровнем оно становится более сильным и плотным, увеличивая свое воздействие при подъеме. Чем ближе к центру, тем поле будет более мощным, чем дальше, тем слабее. Есть даже несколько мест, где воздействие поля будет совершенно незначительным и незаметным. Обитающие в бездне существа эволюционировали таким образом, что у них появился особый орган, позволяющий видеть потоки силового поля и маневрировать таким образом, чтобы избегать его воздействия. Mm -hmm. Ну а теперь сладенькое. У человека, как я уже сказал, возможности видеть поле естественным образом нет. Поднимаясь даже на 10 метров, он по полной отхватит проклятие бездны. Правда, степень получаемой задницы будет зависеть от уровня, на котором вы находитесь. Первый уровень... А, то есть с каждым уровнем, то есть если ты спускаешься, будет какой-то либо симптом. Голова боли тошнота,р вот она ну, то есть все вот эти симптомы будут а, появляться с повышением уровня, например, если вот а, ну первый уровень по ходу будет безобидный, и второй, третий, четвертый там уже пиздец, а вот если с последнего подниматься с самого последнего там девятый, что ли, десятый, ты поднимаешь вверх там полная жопа походу будет уровень называет... там не выжить бездны. начинается он от самого начала бездны идет вниз на 1350 <coughs> метров при подъеме с этого уровня у вас будет лишь легкое головокружение и желание oh. поблевать второй уровень манящий лес от 1350 до 2600 метров тут при подъеме у <coughs> вас будет крайне сильное желание поблевать начнутся жуткие головные боли а не менее конечностей. третий уровень великий разлом от 2600 до 7000 метров. вас Ожидают серьезное головокружение, в совокупности со зрительными и слуховыми галлюцинациями. Четвертый уровень чаши великанов от 7 до 12 тысяч метров, сильные головные боли по всему телу и кровотечение из всех отверстий. Кровь вытекает из глаз, носа, рта и прочих дырок. Все. Все Слабый. А да, я не понял, она умерла что ли? Физический человек без посторонней помощи не сможет выжить и тем более выбраться. Ну да. Пятый уровень, море мертвецей. То есть четвертый уровень, это уже уже все это пиздец уже человек там и кровоточит из всяких поверхностей и все ему полностью хуево. Пятый уровень я уже молчу, что будет на шестом, седьмом, потому что <coughs> если на четвертом уровне такая вот пизда, что будет на остальных уровнях? Довольно короткий уровень, на глубине от 12 до 13 тысяч метров. Тут у вас произойдет полная сенсорная депривация, или, проще говоря, отказ органов чувств, помутнение сознания, и появится желание причинять боль самому себе. Перечисленные симптомы очень опасны в совокупности. То есть вы сможете сжать себе челюсть так сильно, что даже не почувствуете, как сломаете себе все зубы. Можете начать бить рукой о стену, пока не превратите конечность в фарш, или упадете с лестницы, переломав себе все кости. Пятый уровень является последним, подъем с которого позволит вам вернуться человеком мими меми -ми пауза а, это мило а я понял что такое нет приятно апистрит Шестой уровень, невозвратный город С 13 до 15 с половиной тысяч метров Попытка подняться с этого уровня закончится либо смертью, либо полной потерей человеческого облика То есть вы превратитесь в деформированную массу плоти В очень редких случаях подъем шестого уровня может дать так называемое благословение Почему так называемое? Да потому что вы сможете при подъеме сохранить свой разум Однако человеком, по крайней мере внешне, вы быть все равно перестанете Цельно, я помню. Однако эта тема явно для другого ролика. Если вы хотите еще видосов по созданному в бездне, ставьте писюн вверх. И еще, писюн не механический, он выглядит мясистым. <свы> Сука, вот. Даже шутка про члены здесь, вот как все я люблю. Давайте теперь немного отвлечемся от проклятия бездны, поговорим про что-то милое, О -о -о. доброе и успокаивающее. Например, про плотоядных личинок для... Самое лучшее и самое охуенное, чтобы говорить о личинках и о хорошем. которых ваше тело будет выступать в качестве кормушки. Эти насекомые, именуемые бесконечными подражателями, охотятся и размножаются следующим образом. Взрослые особи имеют особое строение тела, напоминая листья цветов стойкости, растущих во многих частях бездны. Подражатели изображают листья, прикрепляются к стеблям и начинают ждать свою жертву. Небольшая поляна с цветами превращается в смертельную ловушку. Оказавшаяся поблизости животные или человек подвергаются нападению рою подражателей. Они атакуют свою добычу и помещают внутрь ее тела большое количество личинок. На этом этапе жертва обречена. Личинки начинают выедать ее изнутри, при этом быстро увеличивая свою численность. Добыча довольно быстро падает на землю без силы, и трапеза продолжается. Процесс поедания крайне мучительный. Личинки умело выедают все – язык, глаза, большую часть органов. При этом остается пищеварительная система. Сделано это для того, чтобы жертва прожила как можно дольше выступая в качестве кормушки и на... а короче что никак этот не кормушка а даже вот э, рой пчел представим да у них есть улей а у, улей от улей они там питаются размножаются и все эту хуйню делают и человек уступает в виде вот это, того же самого а, как это называется слоя, чтобы прожить на какой-то определенный промежуток времени. Уже меня, короче, понял. Я просто думаю, что вот этот уровень, ну, да, он был опасный, но, с одной стороны, нам его не полностью показали, как, а, ну, я отнимаю, откидываюсь, что он сильно опасный. Хотя он делал приколы, но все же, я помню, смотрел другие приколы, но как-то уровень слабо раскрыт, чтобы понять как эти твари там размножаются и вот другую хуйню делают. Когда взрослые подорожатели даже забираются внутрь желудка, как бы подкармливая полуживого человека или животное, давая ему возможность прожить немного подольше. Плюс такая удивительная особенность поглощения жертвы вкупе с ее постоянными болями. Вынуждают несчастное существо периодически постановать. Это привлекает других путешественников или хищников, которые подходят к раненому достаточно близко и в итоге также становятся добычей. Кто? Я понимаю, что тема личинок может быть не всем приятна, а, а да. потому давайте переключимся с насекомых, например, на трупных крикунов. Это плотоядное и довольно жестокое создание. Оно может запоминать и воспроизводить определенные звуки во время охоты. Поймав человека или зверька, оно воспроизводит характерный им способ общения, завлекая представителей их вида в ловушку. Поймав добычу, они могут как покушать ее на месте, так и отнести в гнездо к птенцам. Клюв у трупных крикунов отсутствует. Вместо этого они отрывают куски плоти своим мощным языком, а после всасывают их. Обычно обитают большими колониями, что позволяет драконить попавшую в ловушку жертву за считанные минуты. Но есть и плюсы. Если забрать птенца крикуна и вырастить его, то он станет прекрасным спутником или домашним питомцем. Mm -hmm. А на очереди у нас алый змей. Это длинное, огромное, безногое существо. В целом напоминает змею, змею, питается мясом и обитает почти всегда на третьем уровне. Редко наведываясь на первый и второй для охоты. Легко и довольно быстро летает, перемещаясь на воздушных потоках благодаря кожным перепонкам и капюшону. Без разбора атакует и пожирает все, что видит. Будь то люди, животные, инструменты, землю, полезные, ископаемые и даже ценные артефакты. Зубозмеи можно даже расценивать как своеобразное хранилище ценных предметов. И если вам удастся его уничтожить, то домой вы вернетесь с довольно богатым человеком. Ну если, да. конечно, если прибьет проклятие бездны. Еще одной неприятной тварью выступает шаровой пронзатель. Существует это травоядное и, Сука. казалось бы, опасности оно представлять не должно. Точно так же думали тысячи искателей, которые погибли от шипов пронзателей. Дело в том, что такие монстры крайне вспыльчивые Сука. и защищают свою территорию от любых незваных гостей. Я просто часы настраивал бы еще в промежутке времени. Сука. Размеры их угоди могут достигать одного километра. Все тело пронзателя, кроме странный на вид морды, покрыто иглами. Они длинные, острые ядовитые. Способны и пробивать металл, словно это а у него Не хуя. Человека не спеша, но очень эффективно. Пока у вас есть время, ужаленную конечность лучше ампутировать. Если, конечно, это оказалось... А, он еруку отрубил, блядь, нихуя себе. не ваша башка, тогда вам каюк. Победить пронзателя в бою практически невозможно. Благодаря особым способностям он может предугадывать действия своих противников. А, он, шеринга, он еще умеет. Ахуеть, что я в своей жизни А видел. теперь давайте поговорим о том, о -о -о, точно, и руку отрубил. О том что периодически Охуеть. приходит в голову каждому из нас. Я, конечно же, говорю про веселую нарезку детей. Я их ненавижу! <смех> манго, созданный в бездне с большим удовольствием... Разв... А, про этого чела, который в коробке засовывает, блядь. ...битывает эту тему. Дело в том, что с проклятием бездны постоянно пытаются бороться. Например, бондрут или Бондрут, в зависимости от перевода, изобрел особые картриджи. Для их создания берется ребенок, у которого удаляется все лишнее, кроме мозга, части позвоночника и некоторых кишочков. В таком виде остатки помещаются в картриджи, в которых они могут существовать всего лишь несколько дней. Принцип действия простой: когда носитель картриджа поднимается, то время подъема ударяет не по нему, а по остаткам ребенка в картридже. А -а -а. Это жуткая, но эффективная процедура по борьбе с проклятием бездны. Картриджи используются только при подъеме с шестого уровня на пятый, для избежания потери человечности, рассудка и жизни, но не облика. Вот и началось. Самое опасное же существо в моей сегодняшней подборке, это, конечно же, Рико. Ради достижения своей цели, эта отважная искательница приключений залезет даже в самую темную пещеру. И вам это не понравится. Но дырку в попе я толком не изучила. Хотела измерить, лень, но она внутри сломалась. Это все на сегодня. Вас Самый опасный босс. Ну, короче, мы посмотрели, да, я был немножко в шоке, что... А, вот эти твари, которые, листочки, которые, вот это да. Вот они самые опасные, но, ну, блядь, я, тут, кстати, любая хуйня опасная, вот даже вот этот чел, который, блядь, ходит с этими картришами а, детей. Это тоже опасная хуйня, которая, блядь, постоянно хуярит. Ну ладно, короче, видосик понравился. Кому тоже понравился, ставьте лайк вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.